Так, смею. Понимаю, что не слышно. Сейчас, так, ну Ислам, брат, ты здесь, у нас не здесь. Да, да, самое легкое. Рейкон Солям, брат, раката. Ты... Это? Что там? Как? Тебя будет видно? Нет, брат, я устал, всю, всю ночь себя ждал, и из-за этого не особо красивый. Ну, слушай, если присмотреться, я тоже не особо красивый. Вот эти скачки сахара, да, то есть они отражаются на коже очень заметно. Ты, наверное, видишь, Нет. Круги под глазами, мой внешний вид, он как раз-таки нечетко видно. Ну, хорошо, что не четко видно, на самом деле я выгляжу ужасно. Ну, бывает. ну, то есть я как-то ну, предполагалось, что это будет разговор с глаз на глаз, то есть что ты все-таки включишь. Ну, я думаю, не особо, в принципе. Ну, тогда давай, смотри, отложим разговор до момента, когда у тебя будет... Нет, с смотри, я же я же тебя не просто но, так ждал. Так? Смотри, это просто, ну как бы ты не просто меня так ждал, но при этом, если у нас с тобой разговор как-то, как ну на равных, да, ну должен, по идее, происходить, то есть на хотя бы изначально на равном уважении, то мы должны быть в равных условиях, а то как-то мы... нет. Смотри, если неудобно сейчас, там ты некрасивый, еще что-то. Я вот этого не стесняюсь, что я некрасивый. Не У меня из-за диабета куча всего на лице там видно, да, то есть всяких дефектов и так далее. Мне вообще по, по барабану, как я выгляжу. Я не, не золотой рубль, что всем нравится, знаешь. То есть я просто снимаюсь и все, если нужно. Нет, ну такая вот ситуация. Ты, что... ты, ты, ты так не согласен, да, на то, что я так сижу. Ну, смотри, я говорю, если тебе сейчас неудобно, вот нет, нет, камер... я просто с вопрос камерой, задаю с камерой. тебе ты принципиальный можешь... момент. Нет, ну смотри, как бы это из... изначально это будет, наверное, более как бы так уважительно друг к другу, плюс это условия проекта, то есть мы должны то, что касается проекта, мы с лицом делаем. Ты участник проекта, ну там бывший, не бывший какой-то, но, соответственно, то есть ты испытание прошел, то есть как бы лицо все-таки надо. Ну и, или хотя бы, если там тебе эта логика не подходит, хотя бы просто из уважения, потому что я сижу с лицом, мне тоже ну, не очень, скажем так, хорошо, да. То есть я показываю себя как есть прямо в прямом эфире. То есть у меня нету каких-то секретов или что-то. Шкаф открыт, пожалуйста, момент. Календарь висит и прочее. видно видно видно врат ты говорил просто что плохо выглядишь баракалофигом врат это не так Ай, ну кому как ну вот как, кому год как, <сосвязь> <сосвязь> как. <связь> <связь> ну да бывает такое а, ну что в чем вопрос у меня смотри Сулейман а, вопрос в том что почему такие а, публикации <связь> Вот. Вопрос почему, вот. почему такие публикации? Потому что проект да. у нас публичный. Когда кто-то у нас участвует в проекте. Не, не, не, нет. Ты не понял. Ага. Ты не да. понял. А почему публикации в принципе такие? Ну, по, ну, в каком такие? смысле? Ну, зачем? Почему? Типа, да. Я понял. понимаю, что это типа. Ну, смотри. А, вот, ну да. Грубо говоря, реальти, да. Вот смотри. Когда ты, а, когда ты поучаствовал в проекте uh -huh. с точки зрения вот да есть многие люди не понимают что такое там ну в плане там нашей религии ислам да то есть они думают что там грибы еще что-то суть в том что как когда мы столкнулись с тобой в деловом плане мы взаимодействовали я могу давать на тебя рекомендации, отзывы, ты точно также можешь давать на меня, на всю нашу движуху и так далее. К тебе вопросов не будет. Максимум, что будет к тебе, если ты дашь какой-то отзыв где-то во вовне, что вот умопрогресс. прогресс» они вообще там косячники туда-сюда. То есть, что угодно говори, но суть в том, что если ты будешь говорить неправду, мы сделаем опровержение, потому что у нас достаточно материалов. Если ну, это будет неправда. Я надеюсь, что ты неправду говорить не будешь. Поэтому говори, пожалуйста, нет проблем. То есть, суть в том, что нет, мы вообще. провзаимодействовали. А ты, поэтому... ты, да. ты, это, это деловая рекомендация. Это деловая ты, рекомендация. ты не про то, что именно... Ну ты понял, короче, ты, не про это. Не, я, не, я не, не, не поняла про что? А про что? Я а, говорю деловая. Ты, ты написал, да? А. А, так. Что ты там написал сейчас? А... Ты не помнишь, да? Я, помню, что... я тоже в деталях не помню, но когда Вот я писал, сейчас я, я, я продумаю, прочитаю. Ну, ты написал. А, Норислан исключен из закрытого клуба. Прогресс. Да. за срыв да. отчетов. Да, да, да, отчетов, а, не, было, да. отчетов ага, не было. Ага, ага, сейчас. Смотри, а... отчеты. А, Причем тут отчеты, а, если я в принципе не собирался скидывать отчетов. Так, Это обязанность, я, которая вменяется... Нет, вменяется... нет, нет. Ты, ты, ну, ты хорошо, не понял, парень, Ты при своем мнении, я понял. Я нет, уже... смотри. Рассказывай свою логику Давай... до конца, чтобы я потом рассказал. Да да, да, да, да. Тебе изначально вот тут рамиль сидит брат наш рамиль я ему говорил вот так и так то, Смотри, ты, сейчас, ты сейчас пришел поговорить со мной, не с Рамилем. То есть мы нет, с тобой нет, разговариваем. Я тебе про обобщенно говорю. А, он обобщенно. пришел, ему может быть интересно послушать. Нет. Поэтому, пожалуйста, е... как говорится, проблемы. Если, если, если, если бы его даже не было бы, он же как, как он как мой куратор, так ведь ты, ты же это признаешь. Он был он как куратор он был, был, был. он был твоим куратором на да. момент захождения э, тебя в закрытый клуб. Он был твоим куратором. Он тебе помог реализовать пройти испытание, uh -huh. то есть э, эти взаимодействия были между вами, то есть он, я думаю, что тебе сильно облегчил всю эту задачу, участь, да, то есть пройти испытание, потому что у него уже Машала Бараклофи, по-моему, у него общ, э, ну, опыт в этом плане, самого он ну, как бы приобрел этот опыт, он наработан на него уже, поэтому я соответственно, ну то есть когда ты зашел в закрытый клуб, ты уже попадаешь под общие правила, они действуют на тебя тоже то есть как бы ты не зашел в клуб рамиль а ну, вот смотри, я, я не про это вообще не про это ну, ты сейчас вот опять про свое говоришь я хочу я хочу тебе сказать то что ты вот например э, говоришь ну я же ты помнишь он там был чат который внутри клуба да. Туда при да да, да. да, да. Я туда написал. А как-то брат эмиль там туда что-то написал. Я говорю, вот типа я тоже хочу, так как у меня ну типа тоже продажи есть, продаю вещи мужские и так далее, и тому подобное. Я говорю, хочу развивать свое. Типа как это сделать, как создать сайт, как продвинуть его и так далее. Типа. А ты вроде ответил, это можно сделать параллельно, но основная мысль в том, основная идея вообще, в принципе, ну так скажем, проекта, это типа, ну не типа, а то, что типа, ну как услуги, грубо говоря, услуги, продвигать сайты клиентов, так скажем, находить клиентов, так ведь? Нет, не совсем так. То есть, ну, ну может уточни, быть, ты если, так, если так не услышал, так, ты можешь уточнять. А? Ты, может быть, так услышал, но суть в том, что не факт, что это будут услуги клиентов. То есть, мы в процессе марафона, то есть, марафон, он бесшовный, он постепенно переходит из курса в курс. Ты, участвуя в марафоне, то есть, ты прослушал семинар, и там было пять тарифов. Ты говоришь, я пятый выбираю. Uh, то есть надо было выбрать, ты выбрал пятый за пять тысяч. Uh, да. И дальше ты uh, как бы то есть эм, дальше ты, у тебя появляется, исходя из семинара, если там ну, материалы все проанализировать, там становится понятно, что ты должен каждый день отчитываться. Uh -huh. то есть, каждый день отчитываться. Это, это, я, это, это, я это, все это формальная вещь, это формальная вещь, но тем не менее я жестко ее спрашиваю со всех людей. Я допускаю, что человек немножко начинает, ну, как-то там, ну, например, он говорит, блин, ну, блин, лень у меня там была, еще что-то там, здоровье. Вот у меня у самого постоянно здоровье прыгает, я, соответственно, ну, много чего могу понять. Но когда систематически человек чего-то не присылает, я оставляю за собой право его исключить. И об этом сказано в самом Прима, семинаре. Я, это, я про это все помню, я про это все помню ты касательно того на что нацелено? да нацелена, я на комму... я коммуникативное... я я вот специально Дай, пожалуйста, я помню я когда мне брат рамиль а. э, про это все рассказывал а. я у него спрашивал брат типа а можно вот, ты же знаешь то что я вот занимаюсь вещами а можно типа так и так сделать он говорит да без проблем я вот этот вот вопрос задал э, Ты вроде сказал э, типа только этим нельзя правильно ну типа то что э этим а. можно но параллельно. Но нет типа, нет, понятное дело, то есть потому что ты чисто занимаясь, то есть как бы не видя всю схему со стороны, ты, то есть, понимаешь, мы не нацелены только лишь на то, чтобы ты там, не знаю, развивал какие-то проекты наши или те проекты, которые мы тебе там будем навязывать, грубо говоря. Типа вот ты воспринял эту схему, видимо, как навязанную, что вот только продвижение. Мы даем универсальные коммуникативные навыки, то есть… Мы требуем от человека жестко, это марафон, это марафонская система с жесткой отчетностью. Мы требуем от человека, чтобы он занимался и развивал параллельно, как ты помнишь из семинара, две ветки. Гуманитарную ветку, то есть мягкие и софт skills и техническую ветку. Это все, когда ты отработаешь на других проектах, ты сможешь привнести в свой. Учить на твоем проекте это не в, не в формате. Как только ты начнешь заниматься и делать задания, ты поймешь, почему так. Нет, это я понял. Но моя основная мысль, моя основная идея была в том, что развивать не, именно свою деятельность, создать свой сайт и продвигать ее. Так как я думал... Хорошо, принципе, брат, хорошо. Смотри, да, это возможно нет, на Можно на я на нет, чуть попозже. Если можно, чуть попозже. Смотри. Это возможно. То есть, когда ты говоришь, я только свое хочу развивать, правильно? Ты это хочешь? Так я это и говорил. Окей, смотри, для того, чтобы развивать только свое, тебе нельзя было выбирать тарифный план номер 5, потому что на нем ты плачешь определенными обязательствами, кроме денег. И ну, ты на это понимаю. подписался. Ты Нет. на Нет. это подписался. Я, я что, изначально экономным... на это не подписывался, понимаешь? Это понятно. Я а изначально, что потому что никто мне об этом не говорил, ни ты, ни, ни другие, то есть никто об этом не говорили. А -а -а. Типа, мне никто, и в условиях этого не было, типа, если ты за 5 тысяч самый, за самый дешевый подписываешься, ты, ну, типа, грубо говоря, у тебя будут рамки. У меня, ну, Мне этого никто не говорил, в принципе. Ну, Понимаешь, среди, у нас есть ты своя, это, своя, вот это вот своя, говоришь. своя программа принципе... обучения. Ты мог выбрать любой другой тарифный план, например, тарифный план номер один который тоже достаточно бюджетный на данный момент на данную на данную секунду на данную минуту он тоже достаточно бюджетный ты, ты выбрал пятый потому что на нем по, поинтереснее больше отрабатывается всего от смотри движуха смотри, не было во первых не было э, полностью сказано о том что ты типа у тебя будут рамки за пять этого не было а когда я спросил вот, типа, потом только выяснилось то, что вот так и так, ну, то, что вот такие-то, такие-то условия, потому что, когда вот эти вот все вещи скидывали мне, ну, грубо говоря, брошюрку, mm -hmm. да, э, mm -hmm. какие вот, э, за сколько, какую, за какую сумму, какие курсы есть, там в этой брошюрке, грубо говоря, ничего не было написано, то, что за 5000 есть рамки, это во-первых, во-вторых, после того, как я узнал, э, грубо говоря, то, что, типа, это не основная мысль, то, что ну, я не должен заниматься только этим, и то есть то, что там ну, поинтереснее для кого-то. Ну, для меня не поинтереснее потому что у меня ну, есть смотри, это ты, свое. Ты мне. Ты мне сейчас это хочешь сказать? Смотри, у нас есть семинар. Равиш так я не сейчас тебя, да. это я хочу сказать. У нас я есть это семинар. и до этого Ты говорил. семинар прослушал. Ты выбрал тарифный план. У тебя мог быть другой любой выбор. То есть, в том -то, выбрал, дело, ты, то есть ты выбрал, -то... ты зафиксировал, ты сказал, я выбираю пятый. Ну, а в том-то том -то и дело, то, что в пятом... достаточно. Под, под, подробно о пятом ничего там не было написано. А, смотри, в семинаре... А когда я пят... ушел, получается, брат, после того, семинаре, как я... Брат, в семинаре подробно все написано про пятый и сказано, написано, там пятичасовой семинар с подробным тезисным планом. Соответственно, ты внимательно, ну, ты же внимательно его слушал, если ты не внимательно это твоя проблема я тебе сразу говорю если ты слушал его внимательно то соответственно ты все эти вещи внутри услышал какие вопросы могут быть хорошо брат я тебе еще раз услышал хорошо ты старше меня я ничего не буду делать в... брат вот. дело не в старшинстве а в порядке то есть ты пришел Нет. в мой порядок есть определенные правила ты их считал ты сделал выбор то есть у тебя спросили, какой выбор, пятый или какой-то другой тариф. Ты говоришь, пятый. Все, окей, хорошо. Ладно. Я, я тебя все остальные договорные обязательства, они меняются тебе в Я тебя услышал, хорошо. Это, во-первых. Во-вторых, когда я ушел, получается, после того, ну, после этого, после того, как я узнал то, что есть рамки, Грубо говоря, и то, что я не могу выйти за эти рамки после того, как я ушел, ты пишешь то, что вот какие-то отчеты. Смотри. Не Отч... какие-то как... отчеты, брат. У тебя как вообще по... так поворачивается мысль? Нет, нет, это нет, не нет, нет, отчеты. ты не имеешь. Ты слушал семинар или не слушал? Ты не ты... слушал. Сулейман, ты не понял. Ну, это у меня семена? связка слов такая, ну, понимаешь? Ну, я понял, хорошо, ладно, хорошо. Ну, я это, я могу сказать, что по чем, какие-то, ну вот такие вот сленги. Но ты да, не я понял. тоже я, так, это понятно. Это я, я не принижаю, не Это должен быть более, больше все-таки деловой стиль, чтобы мы друг друга поняли до конца. Ну, извини меня, ну, как бы я за, за одну секунду не могу исправиться для этого очень много времени нужно потребуется Смотри, э, это я никак не принижаю ладно какие-то не буду да. говорить ты требуешь отчетов ну э, да, да, ты да. пишешь ну, исключен. да ты пишешь да. исключен да как да, меня да. Мо ты можешь исключить если я сам собственно вольно ушел я откуда брат знаю как ты ушел? Мне никто не докладывал. Ты, Но мне, ты ничего, мне не сказал. говорил то, что я ты Я смотрю, отчетов, за отчетов Смотри, я смотрю, отчетов нет. Проект публичный, как ты сказал, реалити. Я сразу говорю, отчетов нет, он исключен. Все. То есть я не стал вникать в твоем случае. То есть я увидел, 3 просто, ну, в деловом Сулейман, плане. Я в ушел делов, в тот плане, день. ты не как, тянешь. Смотри, Сулиман, я ушел в тот день, когда я скинул как раз таки тебе отчет. Какой? Ну ты у меня спросил тезисно вот эти вот задания на первый день. Смотри, ты у меня спросил тезисно. На... Отчеты, отчеты у нас каждый день. Это гуманитарная ветка и техническая ветка. Теремантис, что ты по гуманитарной ты сделал? Я тебя слышу отлично, но что ты сделал по гуманитарной ветке? То есть какую презентацию Нет, ты провел? Ты, ты, ты, ты, ты мне сказал то, что вот угу. а, тезисно что ты понял об этом а, о пятичасовом уроке. Я тебе написал. Ты сказал. Хорошо, вот эти тоже подучи. Ну, как вот брат один, как вы брату одному в Дагестане там сайт продвинули. Ну, ты понял. Интернет-магазин. Хиджаб? Хиджаб, а, угу, хиджаб угу, угу, не помню, какой-то. Да, да, да, да что-то такое. Вот. Да, да, да. Смотри, самое интересное. Ты пишешь то, что я был исключен из-за того, что я не предоставил отчетов. В тот день, когда я получил первое задание и теперь скинул. Я сам ушел. Ну Можно договориться? За... Это диалог? или мы. В этом большого нет смысла. Это диалог, но в этом большого смысла нет, потому что я сразу направлю диалог. Смотри, я не получал уведомления от кого-либо, что ты ушел сам. Я, я вижу, несколько дней нет отчета от человека. Я об этом говорю. То есть, если ты считаешь, что с такого проекта, с публичного, можно уйти по-английски, Сулейман, Не несколько дней, Хорошо, ты понимаешь, от меня? Сколько? Это сколько? в тот же день было все. Хорошо, когда я тебе написал, что ты исключен? Ты не мне написал, ты вот вума прогресс написал, понимаешь? Ну Да, да, вума прогресс, но ты же получил уведомление, правильно? Ты это видел? Ну. Ну, раз ты говоришь об этом, и мы это обсуждаем, значит, видел. Поэтому Нет, ну ты то ты... говоришь, исключен, я-то не исключен. Да. Нет, я тебе я то сам я исключил ушел. тебя из отчета. Я, я этого не знал, поэтому я исключил как тебя. Как ты из можешь отчета. исключить меня, если я сам ушел, брат? Потому что э, ты нигде не сказал, из этого проекта нельзя уйти по-английски. Это и характеризует тебя в деловом исключить, плане. Исключить, как... допустим. Смотри, э, вот удалить. У нас, ну грубо говоря, послать. заметь, то, что ты сейчас говоришь, оно немножко работает против тебя. То есть Нет. это против твоей деловой репутации. То есть ты можешь соответ... со, со всей. на ответ... тебе была определенная ответственность. Ты можешь уйти по-английски. То есть ты можешь никому ничего не сказать, понимаешь? Если ты кому-то сказал, ну это как бы ваша коммуникация. До меня это не дошло никаким образом. Да, Но то есть... же, тоже, как ты говоришь, mm -hmm. видишь уведомление, так ведь? Что? Ну ты же говоришь, типа, то, что я увидел уведомление. Ну, ну твоё. видимо, да, ты увидел? Увидел. Ну, ты же Но... стал реагировать на это, соответственно. Видимо, Но тут же вы... ты же тоже увидел уведомление, то, что я ушел из группы. А, ты о чем? Мы... Ну, о чем именно ты? О чем ты? Ну, ты же тоже увидел уведомление, то, что я ушел. А, о том, что ты вышел из чата? Не только из чата. Ну, то есть с закрытой группы. Смотри, уведомление о том, о том что кто-то самовольно покидает закрытую группу, мне не приходят. Нет, ты же увидел, когда да, ты заходишь в чат да, или в группу, ты когда же видишь. Ты, когда ты выходишь из чата, там сообщение. Вышел такой-то обычный. Это я видел. И это уход по-английски. Это ну, вот по-английски я тебе как, как куратор, как, как креатор этого курса, этого марафона, да. вот я продумал программу, я продумал, чем будут люди заниматься, то есть я отвечаю за это. Я, соответственно, говорю, в деловом да. плане я тебя буду рекомендовать именно так, что ты можешь из любого проекта свалить по-английски, по-русски тебе говорю, свалить по-английски на сленге. Ради, есть, ради Бога, ты можешь быть да, да, да, да. себя да. именно в такой в принципе, но я это, тебе говорю тебя письменно, потом еще ну, я тебе говорю, ты а, то ты это позволяешь что... себя. Сейчас можно договорить. Теперь я тебе говорю то, что да, да. ты мне говоришь, ну, то, что ты написал, исключили. Я не считаю то, что ты меня исключил. Я считаю то, что я сам ушел, потому что изначально не было обговорено и так далее то что я могу свое дело продвигать договорю вот так то что я ушел сам но ты пишешь почему-то то что ты меня исключил я тебе пишу это в личку брат ты же меня не исключил я же сам ушел ну, тут в личке очень много с тобой у нас сообщений, короче, ты, может, даже и не вспомнишь то, что, типа, я что писал. Я, пыта, я пытаюсь понять логику и куда ты ведешь, куда ты клонишь. Примерно о чем мы переписывались, я помню. Да, да, просто... Я недоволен тем, что я никак не, не хочу тебя там что-то там говорить или еще, ну, принижать еще. Я вообще не имею права на это. Я просто... Пожалуйста, а... если у тебя есть аргументы, принижай где угодно, говори что угодно. Нет, угодно. я просто... Я только я всеми руками за. Свое Для меня это дополнительный пиар, я, ну... У нас же реалити, нет проблем. Ну, тем, более, тем более, если ты профессионал, я думаю, то, что ты ну, какие-то предъявы или еще что-то, там минусы, когда тебе говорят, ты должен принять, наверное. Вот, я тебе вот это вот говорю, то, что ты, а, ну, я не знаю почему, но ты никак есть написал, то, что ты якобы исключил меня. Ты типа взял и исключил меня из-за отчетов, хотя я сам ушел, так как условия не подошли. Это во-вторых. Кому третьих. ты сказал о том, что ты сам ушел? Давай сразу вот, далеко не убегать. Кому ты сказал, что ты уходишь? Рамилю. До меня не дошла информация. Ну, я сказал? Ты должен был об этом, об этом завести разговор, там, где мы отчитываемся. Ребята, извините, пожалуйста, надеюсь, не будет никаких обид. Мы, я, я, я понял, что вот так-то и вот так-то. То есть ты, грубо говоря, то есть, смотри, то, что ты сейчас попал на долги, это связано с тем, что ты некрасиво ушел. Ушел бы ты красиво, вот. долгов бы не было. Из-за этого, в-третьих, что за долги, я не понимаю просто. Ну, долги, смотри, вот когда человек выбирает, после прослушивания семинара, он выбирает, какие у него есть варианты по своему развитию. Там есть пять вариантов. И еще подпункты. Там разные условия. Человек, например, в третьем варианте платит 99 тысяч рублей и угу. занимается на достаточно вольготных условиях в мини-группе, в коммерческой группе. В общем-то, это два или три человека. Иногда бывает один, скажем так, халява, индивидуальное занятие. Есть вариант четвертый за 231 тысячу рублей. Когда человек занимается тета а тет вот лично с преподавателем, как правило, это я ну, иногда может быть другой преподаватель, да. Но, как правило, я. Потому что я к таким ученикам по-четвертому, ну, 230 тысяч, блин, е-мое, это как бы нужна полная ответственность нашей стороны. Соответственно, я стараюсь сам там, да, несмотря на все свое здоровье и все свои прыжки, и вот этого давления Тут и сахара. Рамиль что-то хочет сказать. Смотри, Рамиль скажет, но как бы нам нужно с тобой все эти моменты обсудить, а потом, ну, может быть, Рамиль что-то да, прокомментирует, если захочет. Смотри. Значит, не отвлекай меня. То есть, есть третий вариант, есть четвертый вариант. Я сейчас, сейчас раскрываю свою логику как креатора курса. То есть, э, мой курс, мои правила, я извиняюсь. Да, вы зашли, вы их приняли. То есть, есть третий за 99, есть четвертый за 231 тысячу. Там условия супер вольготные. Там, грубо говоря, можешь заниматься можешь не заниматься, можешь делать, можешь не делать. То есть, ну вот, грубо говоря, то есть, представляешь, за 231 тысячу я буду очень лояльный, максимально лояльный. Ты скажешь, я хочу заниматься своим проектом. Я скажу, пожалуйста. Ты скажешь, не, найди мне ты проект. Я скажу, ну, я постараюсь, я найду, постараюсь что-нибудь найти. Я найду, понимаешь? То есть там условия совершенно лояльные. Да слушай, пожалуйста, да, то есть, вот, то есть там условия максимально лояльны. Когда мы объясняем, что такое пятый тарифный план, мы объясняем, то есть пятый вид условий наш, как бы взаимодействия и твоего развития. Мы объясняем, что пятый тарифный план, это то же самое, что третий тарифный план, между третьим и четвертым примерно. Но платишь ты небольшую символическую сумму денег, которую не имеешь права забирать, потому что она у тебя, ну, то есть ты как бы, это символ, то есть за вступление, грубо говоря, то есть, ну, то есть, если ты вылетаешь с курса, они не возвращаются, об этом там сказано в семинаре, да? И еще ты платишь своей работой, своей активностью. Все? Ты не сможешь отдать активностью. Нет. Потому ну, что ты исключен. Нет, ну ты все сказал? Ну, теперь я слушаю то, что ты мне скажешь, что ты, что ты об этом думаешь, например. Я... принял, вот ты это тебя... не принял или будешь дальше удивляться? Это... Конечно, конечно. У тебя свое мнение, у меня есть свое мнение. Так ведь? Ты можешь оставаться при своем мнении, как сказать, и ну, дождаться судного дня. Ну, и у каждого свое, свое, своя правда, так скажем. Ну смотри, есть, когда человек заключает какие-то договора, он должен их выдерживать. То есть если ты mm -hmm. э, как бы условия договора стараешься всегда прогнуть под себя, это называется недоговоропригодность. То Нет, пригодность э, ну, не, не про это. Я не про это вещи. в принципе говорю. Ну, я не про это говорю. Да, это да. Про, эту, ну, про эту тему, про эту тему, то, что ты вот только что сказал. Можно, я не знаю, сутками разговаривать и так далее. Я? Ну, про то, что ты... Ну, ты понял. Ну, ты же начал только что, типа, судного дня и так далее. Меня слышно? Да, тебя слышно. Я слушаю тебя. Я говорю, про это можно рассказывать сутками. То есть, э, об этом именно рассказывать. Просто смотри, суть в том, что э, я хотел. Вот Обобщенно, я просто говорю поверхностно, mm -hmm. на самом деле. Ты, вот я хотел именно свое дело, свой сайт создать и продвигать ее. Я про это сказал, мне, грубо говоря, не отказали, но сказали то, что это основная идея не такая. Это, во-первых, то, что за 5000 я курс выбрал. Во-вторых, во ты пишешь то, что я исключен, но я... Не исключен. Я ушел сам. В принципе. Ну вот я тебе сейчас еще раз повторяю, ты исключен. Не, не, нет, нет, нет, я вернуться тебе... уже не можешь. Нет, я, я тебе говорю смотрела а, до конца, когда принципе, я говорю... поверхностно. Нет, нет. Когда, я, когда я говорю исключен, это значит, что человек вернуться больше не может. То есть ты исключен. Ну, Извини я, меня, я, я, же, я тебе я, я сейчас не могу через говорю. экран ты твои исключен. мысли. Я же, я вот же я не тебе, могу я через экран твои узнать, грубо говоря, исключен, на основ... но, слушай, если он в не может вернуться обратно. Если, если мы будем одновременно говорить, ну, нас слышно не будет. Смотри, Сульман, ты еще... просто хочешь, чтобы еще... тебя было слышно? Просто я, я не понимаю. Х... Я, я, я начал услышанным. говорить, и ты сам перебиваешь. Я хочу быть услышанным. Ну, я да. тоже хочу быть услышанным, но при том, что я говорю, ты сам перебиваешь, а когда ты говоришь, когда я начинаю говорить, не перебивай меня. Давай я исправлюсь. Если я так сделал, мне кажется, что а, ты делал примерно то же самое, ну хорошо, если я так сделал, я извиняюсь, давай, дослушаем тебя, и соответственно, по аргументам еще раз. Угу. Все. А, ты говоришь то, что для тебя исключен, это человек, который обратно не вернется. А, Во-первых. Во-вторых, а, исключен, а, я не знаю, нужно какое-то понимание писать в скобках исключен типа значит человек обратно не возвращается для меня исключен это когда человека грубо говоря удаляют э, не по своей воле то что он не сдал отчет э, а я в этот же день я в первый день вступил я посмотрел этот э, как его часов больше ну ты а, этот, урок? этот тезис уже говорил ты этот тезис уже говорил говорил не раз все это замечательно но ну, вот, тогда... ну, я не исключаю Окей, что нового послания? ты скажешь во второй ты, ты, втор... ты можешь считать так я тебе говорю ты исключен я, ты я не отрицаю так. я тоже что... говорю ты исключен без возможности без права возврата назад ну, ты уже пятый или шестой раз говоришь, я это услышал. Ну, потому что ты говоришь одно и то же, я тебе соответственно комментирую э, в своей логике, потому что ты в своей логике ты э, на ней настаиваешь. А я говорю, нет, смотри, оно выглядит вот так вот. Со стороны. Да. И в да. третьих, и в третьих, э, ты пишешь э, какие про какие-то долги. Да-да-да. Uh, yeah, я да. считаю, то, что ввиду. я ни перед кем не должен, ну, кроме Всевышнего и кроме родителей, я ни перед кем ничего не должен, потому что был договор, то что я заплатил, я заплатил. Не было такого то, что вот у вас там в группе были люди, которые там а, обещнулись, грубо говоря, там два человека привести и за это там у них полторы тысячи, и не платили. Ты там, грубо говоря, исключил их или что-то еще там сделал, допустим. А с моей я стороны... Я не понимаю, что ты было... немножко... Да, можешь как-то более понятно мысли выразить, что ты хочешь сейчас сказать? Ну, я думаю, я понятно выразил мысли. Ну, более понятно как-то, да, то есть сформулируй, пожалуйста, да, то есть, или как переформулируй просто выразить? ее. Ну, просто, может, переформулируешь, да, то есть, чтобы было понятно. Хорошо, переформулирую свои мысли, свои слова. Я заплатил, я в принципе никого ничего ну, типа не обманывал и не было такого то что я типа давай брат я вступлю а потом заплачу и типа как и потом я типа ушел отсюда там грубо говоря урок посмотрел и все да типа на халяву и так далее и не было такого в принципе я все это заплатил я иск... ну, я ушел обратно в принципе и ты мне говоришь про какие-то долги да, да, да. сейчас я могу даже прочитать исключен с долгами да, да с долгами. на контакт смотри на контакт не идет а как на контакт не идет ну в, в твоем понимании на контакт не идет почему как я вот мы с тобой потому что со вчерашнего дня общаемся с утра с этого времени ровно сутки назад мы начали с тобой общаться как я могу на контакт не идти если я с тобой разговариваю ну смотри я предлагал тебе вчера в эфире этот момент выяснить. Вот мы сейчас до эфира дошли. Ты тогда уже говори все до конца. Как мы с тобой к этому эфиру шли? Ну извини меня, я не мог в эфир вчера в эфир вступить, так же как и ты не мог в эфир вступить сегодня. Мы могли, мы могли зафиксировать какое-то время, да, или договориться об условном времени, условном дне, а там бы уже скорректировали. Ну извини меня, не всегда получается. Я, например, тебе тоже всю ты не дал мне я... уверенности о том, что эфир будет. Поэтому я и говорю, на контакт не идет. Ну, я, я тоже ждал тебя. Ну, извини меня, у меня не получилось то, что вчера выйти в эфир. У ну, не получилось, смотри. Вот, смотри, у меня возникли объективные мои обстоятельства. Ну хорошо, для тебя они субъективные. Для меня я не могу преодолеть там свой низкий уровень сахара. Если меня вырубают, меня вырубают. Неважно, ну там, за рулем, как угодно. Я тебе это попытался сегодня донести. Неважно, какого раза ты это понял что uh -huh. мне плохо, я элементарно не могу, там, ну, сильно там вот это вот все. А, uh -huh. Ты в итоге, все-таки, я надеюсь, что это понял, что я там не прикалываюсь над тобой, не издеваюсь, что там, ну-ка, ну, про <рых> продинамить, да, то есть специально, то есть что действительно есть, ну, есть момент, да, соответственно, ты мог точно так же выразиться, да, то есть у меня там семейные, еще какие-то, то есть какие-то нюансы. Это же ну, нормальная ситуация, что у тебя возникают нюансы, у меня возникают нюансы. У тебя нюансов не возникло, ты просто не хотел эфир. Просто, ну, что, просто что суть что -то, в том, что мои претензии, мои претензии, грубо говоря, ты не пишешь, как есть. Ты написал. Ну что, что я напи не написал, как есть? Ну вот, я тебе говорю то, что я как будто бы, я не знаю, грубо говоря, таким сленгом так скажу, сказать. Типа я шифруюсь где-то там и тебе не отвечаю или еще что-то. Для я, меня... Я предложил тебе э, вариант, который исчерпал бы ситуацию. Ты на него согласился сегодня. Вчера ну, такой решимости не было. Ну, если ну, ты хочешь... Смотри, для тебя это хочешь, решение, а для меня просто да, это и не ну, решение. Если ты хочешь, как бы, чтобы была опубликована правда, я тебе как администратор, владелец группы Уму Прогресс, я тебе совершенно легко позволяю. Зайди в комментарии под, а, под теми постами, где было необъективно. Пруфы, пожалуйста, выложи, скрины. Я тебе За делаю это не амонат, я разрешаю Сульман. тебе, я разрешаю Во-первых, я, грубо Но, говоря... Раз, раз ты ну, не ты хочешь этого блогер, делать, тогда нет вопросов Смотри, Смотри, э, ну, я не привык да? так решать вопросы, грубо говоря. А как ты я? привык решать вопросы? Я тебе в личку написал. Просто ну, хорошо написал. Я. я тебе сказал, что в этом случае... Слушай, я сам придерживаюсь, вот обычно в проектах, и в, в, в личном общении я придерживаюсь тех же правил, что и ты. Я стараюсь общаться, решать все вопросы в личке. Я тебе говорю: в этом случае нужен эфир. Без эфира мы не, не, не разберемся, потому что у меня официальная позиция. Я, то есть, это, ну, я не могу, как бы. У нас был студент, не было студента. Нет, у нас был студент. Это, ну, то есть, таковы правила курса, он публичен. Это ну, нормально. Я тебе написал в личку, понимаешь, ты говоришь, на контакт не идет. Я тебе сразу же ответил, почему ты пишешь вот так вот и... Смотри, и ты когда написал, я написал так. Уже... Как... Когда я... Ну, смотри, можно э, я договорю, давайте... с Да, Можно, но давайте сразу предложу решение. Берешь... Нет, можно и... я договорю, пожалуйста. Ну хорошо, договаривай. Вот ты хочешь по-своему, ну давай, я слушаю. Тебя ну беру. конечно, конечно, не получится так, чтобы ты меня постоянно перебивал. Смотри, ты говоришь как есть, а, то что, типа, ты мне написал, вот, не выходит, ну, не мне, а так ты есть, помнишь, что у нас идет запись, и если ты используешь какие-то обороты, речи и так далее, люди это увидят и запомнят? Да мне, в принципе, если честно, Суньман, ну, запись идет, не идет запись, я же не для записи пришел, я же выяснить пришел. Ну, то, как ты выясняешь, увидят люди. Ты понимаешь? Ну, ладно, я, я, я, же, я же, я же не буду из себя строить кого-то. Я такой, какой ну, я все. есть. Я не буду из себя строить какого-то правильного супер какого-то или какого-то, я не знаю, плохого человека. Я тебе как есть говорю. Ты вот так вот выставляешь меня, и я тебе написал в личку. Написал. Почему? Я а уже у нас с тобой очень много разговоров было. Ну, типа, почему ты вот так вот написал? Uh -huh. То есть сейчас претензия, потому что я некорректно почему пишу, Почему ты да? в заблуждение уводишь людей? В типа, этом претензии. Чтобы Я остался тебе деньгами должен, и за uh -huh. ну, э, с и с долги этим долгом бывает, ты меня, нет, грубо нет, говоря, исключил. А? Смотри, ты должен мне не деньгами, это хуже, понимаешь? Нет, я тебе говорю про это. И, ну, ну. Люди же ну, по-разному думают. И ты нет, пишешь, что типа, такое... Долг бывает разным, вот, хорошо, если ты хочешь услышать это, долг бывает разным, я про это и говорю. Я тебе говорю, вот, как есть, то, что зачем ты в заблуждение вводишь людей и так далее. Касательно. Я до этого, что я тебе говорю, ты не слышишь меня? Хорошо. Давай так, смотри, вот, э, закончи, пожалуйста, свою мысль или задай мне какой-то конкретный вопрос, вот, чтобы мне он был понятен, то есть, вот, чтобы я как-то, вот, целинар, тебе, вот, тебе уже, не будет и, понятно, Мы тебе будем не будет понятно, вот потому что у тебя, тебе не будет понятно, потому что у тебя свое видение. И почему? Я просто хочу ну, это конечно, узнать. У нас свои правила, конечно, свои правила. У нас есть определенные правила курса. Я не про правила говорю. То есть у нас есть правила слова для дегенератов, говорю. есть люди, которые деградируют, люди, которые выбирают деградацию. Их видно сразу издалека. Ну, я тебе про слова говорю, то, что ты написал в группу. Ну, окей, так. Но, вопрос а какой про это? Ну, почему вопрос. ты так написал? А, потому что я счел эту формулировку Максимально корректно и точно. Ну, а ты в курсе то, что это с правдой не сходится? А, смотри, я не в курсе, но этот вопрос провокативный. Что здесь в курсе? Я не в курсе, что это с правдой не сходится. Если у тебя есть аргументы, что я где-то допустил ложь или неточность, я позволяю тебе публично в этой же группе меня опровергнуть пиши в комментариях что я сказал почему пиши я, вы... я вот тебе говорю я пришел грубо говоря ну, на твою хорошо поле. тогда пока нет ты пришел на общее поле не только мое поле понимаешь ну, ты же здесь, говоришь тебе типа, все мой проект быть. и так далее я вот к тебе на проекте я и говорю тебе это понятно я вот. я вот проекта но если я тут буду тоталитаризм устраивать чистый да то есть это будет тоже никому не интересно это будет невкусно я даю определенную свободу действий. смотри поэтому я тебе говорю Хочешь меня эм, опровергнуть, сделай это публично. Я не буду вот эти вот, э, Сулейман, понимаешь, вот вот опровергать. Хорошо. Я тебе, сейчас и здесь. Я тебе написал сейчас и здесь. Давай, давай сейчас и здесь. Да я вообще не хотел сейчас и здесь. Ты это прекрасно ну, понимаешь. Хочешь, мы с тобой, увидишь, мы с тобой говоришь, разговаривали. Ложь, я тебе сказал, давай я тебе позвоню. Давай я тебе позвоню. Я тебе сказал, ты говоришь, я солгал. Давай Я солгал. Ты говоришь, я солгал, правильно? Да. Хорошо, доказывай. Так я тебе говорю, мне что, скрин переписки Пруфы, что, скидывать да, в личку? Да, да, давай. Ск... Зачем мне в личку скрин переписки? На общую. Выставать? Нет, я говорю Сейчас, личку, демонстрацию, личку, и... которую да, мы переписывались. Ты слышишь меня? Ну, ну, ну. Личку, да, да, что личку. Нужно. Я тебе разрешаю выложить. Все, не Аманат, потому что касается проекта и делового имиджа. Не Аманат, выкладывай. Ну, почему ты соврал? Ну, почему ты у людей в заблуждение водишь? Вы, смотри, на данный момент получается, что ты. Ты пытаешься на меня вроде как что-то наговорить. Допустим, что смотри, ты, а, ты не хочешь. Людей, выложить, я привел, людей, которых ну, я привел. Дай договорю. Людей, которых я привел, они мне пишут: брат, а ты что, кому ты там должен, что ли? Брат, да, а должен должен. И должен. ты даже договорить, может? Ты, мне говорят типа вот так и так почему типа так пишут и так далее а я после этого только узнал то что ты так написал они мне скинули потому что людей которых я пригласил в эту группу грубо говоря uh -huh. и мне они говорят типа ну э, они про это знают то что про этот проект но я потом им сказал то что вот я типа то что он не подходит э, по параметрам грубо говоря я ушел оттуда и мне Люди отправляют Ты же говорил то, что ты ушел, а почему пишут то, что исключили? Смотри, я еще раз, как бы. Ты я сам с не, не мог договориться. Сегодня. Ты сам с собой мог договориться, что ты уходишь. Но я уведомлен не был. Я не в курсе того, что ты там куда-то ушел. Я не Но... вижу отчета. Но это не значит, Мне что, что ты исключил. Достаточно. Ты смотри, вот ä, ты до сих пор не хочешь, как сказать, этот момент как-то ну отрегулировать на самом деле. То есть ты ничего не сделал. Я так понимаю, а что ты, ты ни одного задания не сделал. Ты хочешь точно? отрегулировать свою сторону? Нет. Под себя как-то подстроить. Нет, есть правила, есть жесткие правила у нас. Нет, ну ты же. причем тут правила и твои слова? Ну, да, есть правила. Правила, можешь, есть, есть правила, правила. Да, это я знаю, но есть твои слова, грубо говоря, отдельные. То, что ты вот так вот высказываешься. Ну, высказываю, значит, имею право. Если ты считаешь, что я не имею ну, права, предлагаю личку. Но ты, ты же говоришь правило. Ты же говоришь Смотри. правила. Это не правило. То, что ты говоришь, Прилагай, не всегда прилагаю, значит правило, ну, понимаешь? Ну, ну, что, что, а что тебе не устраивает? Ну, вот, окей, что тебя не, ну, не устроило? Вот то, что я так написал, если я написал, меня, я, ничего, я считаю, если меня я все устроило объективно. бы, я сюда не пришел бы. Я написал, я считаю, объективно. Ты остался с долгами. Это твоем, как не... ты их окей отдавать... ведь... okay, хорошо я брат да. я же не буду там я же как сказать ну не идиот какой-то бегать там за тобой эти долги там отдай мне в чем тут причем делаешь, причем, так, причем тут идиот не идиот просто зачем так делать просто я не понимаю ну, потому зачем что так людей в заблуждении нет никого я в заблуждении не вел те люди которые в, как ты считаешь, вошли в заблуждение. Они посмотрят вот эту программу замечательную наше с тобой общение. Они услышат тебя, они услышат меня. Мои аргументы, твои аргументы. И сами сделают выводы. О а тебе. Обо мне, возможно. Я нет, нет проблем, пожалуйста, пусть и обо мне, о сотрудничестве со мной, о том, что я действительно взял курс на развитие нашей умы. Вот на данный момент ты решил дегенерировать. Ну вот я вижу, что это вот так. Для тебя дегенерировать это значит, да. что под твою, под твои правила, если не подстраиваться, люди значит а -а -а дегенерируют. Так ведь? А -а Смотри. А если отвечу, давай, отвечу. Давай отвечу, я закончу. Отвечу. отвечу. Я, я не закончил. Отвечу. Да, отвечу. Хорошо. Я не Смотри, у, у тебя вот такие длинные. Задавай, пожалуйста, вопрос коротко, чтобы мы могли с тобой успеть поговорить. Ну Ладно. извини меня, ну, так вот получается. Ну. Ну, вот так получается, что ты тоже не хочешь моего мнения никакого узнать, хотя, ну, как бы уважения нету, я пока не чувствую. Давай дальше. Что там у тебя? А Тут... до этого, когда я тебя слушал и когда я начал говорить, ты говоришь, не перебиваешь, сидел нормально, так ведь? Я слушаю тебя, ну, Руслан, рассказывай. Что рассказывай? Я тебе ну, уже сказал. Что, что ты хочешь рассказать, что ты хочешь отрегулировать, какие моменты, какие вопросы, все давай разбирать. Дальше. Изначально все тебе рассказывают? Ну, если хочешь, изначально хочешь какого-то определенного момента. Ты как хочешь? Хочешь вопрос да, какой-то да. задать? Ты начал задавать вопрос. Где нет, твой нет. вопрос? Ну, Не надо было перебивать. Ты забыл, что ли? Ну, вот, А я тебе именно про это и говорю. Ты спросил про дегенерацию, а я тебе вот ее показываю. Нет, у меня не про для это, меня это. Я для хотел меня это, другое для меня, для, меня, для меня, дай скажу, для меня это естественно состояние, что у меня диабет. Я постоянно что-то забываю, какие-то мелочи, но я стараюсь, стараюсь записывать там еще что-то. Знаешь, как в старом анекдоте, если ну, а то вместо а головы значит, одно место, занимался. Записывать. А? А я, значит, спортом перезанимался просто. Может быть, из-за этого. Ну, не знаю, может и спортом. Я же я не знаю, там что... Ну вот, я прошлый, про это я тебе говорю. В любом а... случае, какие бы проблемы не было, диабет или спорт, надо развиваться, брат, понимаешь? Я, ну, мы я это, понимаю мы это, все, я все понимаю. Вот но просто вот не было, у, меня, у, меня, у меня предъявы, у меня предъявы, ну, грубо говоря, таким сленгом, у меня вопросы к тебе. То, что почему ты так написал. Предъявы в принципе... Ну, если это будет звучать как дьявола, это как-то этот не поймешь ты, наверное. Ты, ты обратно скажешь, ты чего, типа там, еще, там как, угрожаешь или ничего, Нет, нет, смотри, как бы я напомню, что все записывается. Если ты говоришь каким-то сленгом и так далее, люди делают ну определенное. Ну, как сказать, они я считывают понимаю. твой умные. Я, я тебя понимаю, то, что типа люди, не люди. Но я тебе вообще про другое говорю. У нас в уме я тебе на, так на... скажу. У нас в уме вообще в целом положиться не на кого. У нас все люди, у них какая-то степень дегенерации, и они вот, как сказать, они подстраиваться вообще не могут. Люди, людей обычно не слышат, правила для них, не правило, долги, не долги. У них вообще вот так вот, аль я живу, мой, мой расчет у Аллаха. Вот так вот люди живут, полагаются на кадр. Риск сейчас мне там, я не умру пока этот самый, риск не попадет, значит, как это, я не умру пока мой риск не закончится. Ну, вот такие вот вещи, понимаешь. То есть переходит дорогу на красный сигнал светофора. А чё? Я, я не умру, пока мой риск не закончится. Понимаешь? У нас люди такие, брат. Ну что ты хочешь? Ну у нас люди такие. Смотри, если ты чувствуешь в себе, что в тебе это есть. Если ты не будешь кривить душой, ты это почувствуешь. И ты мне скажешь, давай, я хочу исправиться, я хочу это что-то решать. Да, я там забываю, да, еще что-то. Я вижу, у тебя тоже проблемы есть, Сулейман, у тебя диабет, у тебя там вообще круги под глазами, ты вообще самый, как бабушка выглядишь уже с бородой. То есть все, что угодно, говори. Ну, то есть, понимаешь, я скажу, да, да, я такой, я, я дегенерирую, хорошо, я пытаюсь что-то что поменять, давай вместе меняться. То есть у нас консенсус воз... может возникнуть на этом. Если ты будешь качать мне за то, что ну вот дальше, я выражаюсь твоим языком, твоим сленгом, качать мне за то, что да какие долги, на да, никаких долгов просто забудь про них и так далее. Нет, так не бывает. Я не я про это тебе... тебе говорю. Я, я не тебе про тебе это говорю. тебе говорю. Просто я тебе говорю про то, что. Долги в не нельзя а, Нет, людей в заблуждении это... не, не надо водить. Во-первых, я не исключен, я сам ушел. Во-вторых, ты слышишь это? И вот, и смотри, э, во-вторых, тебе, тебе надо развиваться. Я, тебе я, я могу тебе профессию. также ответить, тебе я надо ты... развиваться и а у, уточнять свои говорю. слова, я... уточнять я... свои я... слова, я Они вот так вот говорю. выкидывать, выкидывать свои слова. И вот так вот, типа, здесь, а, а я вот это вот надо было уточнять. Ну, ты а, вот не, так вот словами разбрасываешься а потом ты говоришь, ну, надо было уточнять, что я тебе говорю. Ну, Смотри, я тебе сказал, что долг, он долг, ты остался должен. Опять Причем сказать, тут это, я тебе вообще про другое говорю. Я, я тебе, тебе говорю, говорю про то, что про другие слова, которые ты пишешь. Если ты пишешь, это не значит, что, что ты всегда прав, другие, ты понимаешь? Ну, давай что-то перед глазами просто открой, чтобы мы могли это обсудить. Нет, смотри, если, вот ты всегда, если ты что-то пишешь, это не всегда значит, то, что ты прав. Но ты настоятельно давай стоишь вы, на своем, что... типа ты С думаешь то, что ты прав, и так далее. Хорошо, касательно какого сообщения сейчас идет обсуждение? Касательно вот всего это последняя... сообщения. Касательно последняя... всего да. сообщения. Что тебе еще ну, сказать? Мы... Сулеймат, мы там конкретно не... обсуждаем там... Или вообще... там, там, там недолгое сообщение было. Но можешь зайти прочитать конкретно? в чат. Ну, давай, какое конкретно? Там два сообщения всего лишь. Ты можешь зайти прочитать? Ну, хорошо. Какое? Первое, второе? Ну, да, уже конкретно скажи. Я говорю, и тот, и тот. Какое мы сейчас обсудим? Сначала. Давай его какое-то одно обсудим. Я не могу тебя... Я не, я, я не говорю тебе обсуждать. Я тебе говорю, не надо людей в заблуждение водить такими словами, понимаешь? Какими? Сулейман... Брат, не надо вот это вот начинать. Какие или еще что-то. Ты, ты, ты там немного написал. Брат, говори конкретику. Кон... Вот смотри, в двух сообщениях уже можно запутаться. Конкретное сообщение. Давай обсудим. Что я не так написал? Вот конкретно открой его перед глазами и скажи, давай, вот. Хорошо, я могу открыть. Ты не можешь открыть, я могу открыть. Первое, так. второе, неважно. Давай второе, давай первое. Без разницы. Без второе. Разницы. Меня вот видно? Еще. Видно. Все понял. еще по нур исламу исключен с долгами должен очень много на контакт не идет как отдавать долги будет непонятно угу. что что не так ну я тебе уже сказал что не так если ты меня не слышишь вот что в, мне теперь поделой в какой из этих частей сказанного тебе что-то ну, ты считаешь, что неправ... неправильно, неправда, солгал я, оклеветал тебя и так далее. Какой из них? И, еще и... Раз, давай, и... Еще раз, и то, и то, и, и, и, этот, и... Еще... и... и, то, и то, и то сообщение. Ну, давай конкретно обсуждать. Мы так никогда это не решим, если ты не сделаешь усилия для этого. Так, причем я, это? Ты, я, ты я просто... тебя добиваю, ты хочешь... чтобы ты сделал шаг, чтобы... Мы это, может, может быть, как-то улучшили эту, эту ситуацию. То есть ее понимание улучшили или улучшили саму ситуацию. Давай вот конкретно. Я пишу. Еще по исламу. Точка. Пока устраивает, еще по исламу. Нет, не устраивает. Я тебя понял. Ну, хорошо, устраивает или нет? Но я надеюсь, нормально тут все. Исключен с долгами. Ты с этим не согласен, правильно? Ну, конечно. Ну, смотри. Долги есть, то есть, ну, в принципе, понятно, почему они откуда взялись. Нужно объяснять еще раз, откуда взялись. Нет, ты э, объясняешь так, я не знаю, дословно. Исключен с долгами, ты, ну, ты же понимаешь, что это значит. Исключен с долгами. Ну да, да. Ну, долги остались у тебя. Нет, ты имеешь в виду, что это типа, Брат, дай попробую угадать, что ты. Весь прикол в том, что ты хочешь мне свое навязать, а я хочу тебе свое навязать. Ты понимаешь это? Смотри, есть правила. У нас просто есть в рамках правил определенные. Какие? Ну, вот смотри, когда человек проходит семинар, то есть он прослушал семинар, ему нужно выбрать. Когда он выбирает, он акцептирует условия. Ты опять это рассказываешь. Мы это рассказывали полчаса назад. Зачем? Я тоже ну, могу это рассказать то что я полчаса назад рассказывали ну рассказывал и мы можем так да. по кругу идти до вечера хочешь нет ну, вот не, не хочу. давай я хотя бы брать нашего смотри давай мы послушаем тебя брат так не я уже про свое я, я, брат, я не приказал судья брат не там вот смотри нам Нужно сформировать просто какую-то какую-то позицию. Вот ты считаешь, что у тебя долгов нет, правильно? Нет, я тебе уже я считаю, что что рассказал. Хорошо, ты, ты услышал, почему я считаю, что у тебя долги. Ты понял это? Ну, ну я, я понял про это. Ты, ты про скажи ты честно, если ты не понимаешь, почему я считаю, что у тебя долги. Ты скажи честно. Ну, долги, это вот по, ну, по договору, ну, не о том, что, типа, мы как-то что-то подписывали или еще что-то. Я понял, про какие долги. Бывает, типа. бывает устный договор. Ну. Акцепт. То есть ты соглашаешься молчаливым согласием. Акцепт. Понимаешь, что такое? То есть ты прослушал, выбрал, все, ты акцептировал. смотри. Uh, я с этим вообще не согласен. Если это не обговорено, почему я должен быть согласен с этим? А что нужно было обговорить конкретно? Все. Ну, Все, абсолютно Ты всё. семинар прослушал. Я, я про то... Да зачем ты семинар до да семинара? Я тебе про то, я, я тебе ну, про, просто... про другое говорю. Я про то, что uh, не было обговорено, то, что в эти в эту сумму ну про этот курс именно не было обговорено прям до точ, до точки до запятой не было обговорено про какой-то долг ты мне говоришь не было обговорено и не было обговорено то что я могу двигаться по своему направлению. Не было этого смотри. обговорено. Я тебе могу это сказать. А ты хочешь... Давай ты, еще ты раз. Все, ты все затягиваешь на семинар. На, на семинар. Давай, чтобы у нас была какая-то формальность общения, давай еще раз. Семинар прослушан, да или нет? Простой. Вот теперь я вопросы задаю, пожалуйста, отвечай. Семинар прослушан? Ну, да. Ты выбор сделал одного из пяти пунктов? Да. Все. Ты должен. Я ничего не должен. Это все надо Хорошо. обговаривать. Это, это твое мнение. Ну, вот это твое у тебя мнение. тоже свое мнение. Это твое мнение. Если ты считаешь, что... А то, что, ты, ты... То, что ты на семинар, э, грубо говоря, вот так вот... Вот семинар, вот семинар и все. Я ничего не знаю. Вот семинар. Если ты вот так вот собираешься делать, ну это, пожалуйста, это твое мнение. А то, что ты не обговариваешь все детали, так скажем, это как вот в рекламе бывает же, большими буквами и снизу такими маленькими-маленькими буквами, которые человек не видит. Так ведь... Это по типу Подожди. такого. И ты потом... Ты, что, собирался, что, что ты собирался не делать задания, что ли, изначально? Так какие ты задания? Изначально нет, просто я не понимаю. с кем я. Нет, нет, нет, ты не понимаешь. Хотел делать задание или не хотел? Вот простой вопрос. Хотел или не хотел? Да, конечно, я хотел. Хотел. Все, ты должен, понимаешь? Потому что это условия оплаты. Ты платишь выполнением своих заданий. Что еще не Ну, Задание. Но, смотри, ты мне задание какое дал? У нас есть в рамках семинара. В рамках Нет. семинара. Давай, Даже я день... сейчас личку открою. Отчетный. Ты хочешь? Как я могу этого не хотеть? Конечно, открывай, брат. Даже сделай ну демонстрацию. Вот. Демонстрацию экрана. Сделай я, демонстрацию. К сожалению, экрана. не умею такого. Ну, Смотри, очень... ты мне пишешь: э, Конспект, брат, пришлешь? А когда пришлешь? Я тебе все это ответил. По первому пункту, по второму пункту конспект uh, тезисность. Ну, ты делал, я говорю, да, конечно, все делал, и тебе отправил конспект. Я считаю это как задание. Это же как задание конспект тезисно в первый день. Uh, это... это Да, да, конечно. Я просто читаю параллельно. То есть, что, э, переписку читаю. Да, Сейчас да. действительно спрашиваю, конспект, брат, когда пришлешь? Uh -huh. 17.42 по тюменскому времени. Да, а я и, вначале и, не и, понял. Да, что, я, что вначале, не понял? я вначале не понял, что за конспект. Я такой, ну, я там в думках был своих. Именно о чем должен быть, я, тебе, я у тебя спрошу. Я у тебя спросил, ну, потому что вопросов куча у меня по семинару. Это реально же, реально, конечно, то, что я могу вопросы задавать. Ты говоришь, конспект тезисный семинар, ты делал, я uh -huh. говорю, ну, пару моментов подчеркнул uh -huh. в тетради. И потом тебе это я тезисно, я тебе напечатал, так ведь? Так, сейчас открываю. Да, вот вижу. Да. 14 блоков, там возможность устроиться. Да, возможность да, да, да. да По факту. Да, да, да, да. да. Ну, э, ты типа говоришь э, по поводу э, задания, так ведь ты только что начал говорить? Ты говоришь нет, типа, нет. ты задание не хотел делать? Я говорю, я хотел делать. И более того, я сделал задание. И тебя отправил. Это первый день я в ту же получается ночь ну, грубо говоря в, э, я тебе отправил и на следующий день там вроде как я знаю ночь проходит и на следующий день там день вроде проходит да ты смотришь я да я пытаюсь то что ты говоришь я пытаюсь это в чате у нас да поделить. и на следующий день получается буквально не получив задание я ухожу Uh -huh. Даже не на следующий день, это на этот же день. Там ночью, наверное, может, грубо говоря. Uh -huh. Да, ночью. Я потому что uh -huh. вот с братом, с Рамилем переписывался, я говорю, ну, так и так, короче. После того, как э, я в чат написал, то что, типа, можно так сделать, по-своему двигаться. Я потом Рамиле написал, вот так и так, брат, типа, туда-сюда, ну, я, наверное, не буду. Uh -huh. Uh -huh. Вот смотри, смотри это вот в тот тебя... же день. А ты говоришь, да, да. отчетов каких-то не было. В первый день сообщение. я тебе сделал отчет. Сообщение, от 19:26 сообщение, от 19:26, в котором ты пишешь Общее разъяснение про коммуникабельность и обучение финансовой грамотности и способах заработка. 14 блоков курса. Возможность устроиться на найм с помощью пройденных курсов и знаний, если не получается находить людей который можно предъявить. А, читаешь? Курс. Это важно. Это важно. И дальше а ты пишешь. Курс, который выбрал я, по факту, за 5000 рублей. То да. есть, такой курс у нас, это номер 5. На данный момент это номер 5. Пока цена не выросла, у нас это пятый курс. Вот 5000 рублей. Так, все, потому что есть, ты сказал завершенно... по, по семинару э, писать. И там в семинаре было написано, вам нужно, тип, ну, э, было сказано, типа, вы выбираете курс. И я тебе уточнил, чтобы не было непоняток, чтобы ты не подумал, то, что я там за 200 с чем-то тысяч покупаю курс какой-то. Ну да, я бы очень сильно обрадовался и одновременно озаботился, потому что для mm -hmm. меня бы это был определенный напряг. Я понимаю, да. Ну и вот. Уже далее, в принципе, и типа я тебе говорю, ну, пишите правду. Ну почему, типа, не пишите а, правду, грубо говоря. Смотри, смотри, Вот когда ты написал курс, который я выбрал по факту за 5000 рублей, то mm -hmm. есть к курсу было описание в семинаре, подробное описание, что у тебя появляется повинность. Ну, повинность, Но... обязательство. У тебя появляется долг, он заключается не в деньгах, то есть ты часть суммы вносишь вот этими 5000 рублей, а оставшуюся часть суммы ты должен оплачивать другими вещами, то есть своим прогрессом по сути. Но на самом да. деле ты, ты должен быть каждый день в процессе делать задание. Ты сейчас задание делаешь? Нет, не делаешь, ты исключен, понимаешь? А так, я, так я это, это, это, уже сколько ушло? это, это Сколько ну, по времени ну, ушло там? И после ну этого... вот, просто пред, вот просто представь, что у тебя... Ну Ты просто так сказал, долг... ты сейчас делаешь, да. я как будто ты, ушел с ну, да. закрытого клуба и тут пишу да, сам по себе. Ну, ну Сулейман, это как в принципе только, нелогично. Как, как только ты, соответственно, выбираешь, выбираешь, акцептируешь какой-то конкретно курс, на котором ты занимаешься, все, у тебя уже появляются определенные обязательства. Вот если бы ты выбрал курс номер 4, я бы сказал, пожалуйста, вот на такой-то счет... Короче, я понял, ты, ты брат... Э... А так типа, я, факт, я понял то, должен, что ты должен ты, работать. Типа, свою линию. Ты не хочешь... Не, не, я я слушать, не хочу... Я, я просто придерживаюсь того договора, который был тебе доступен, с которым ты согласился. А какой договор? Именно... А. Вот когда ты пишешь... Про, 5, курс, вот, э, про рамки да, там да. было сказано? Кур, курс, который я выбрал по факту за 5000 ну, рублей. Ну, все ну, условия ну, к нему ну. есть. Там, там все, не было сказано все, то, что, типа, я не знаю. Все, э, когда все я условия, сказал раз ну, я хочу двигаться по своему направлению. Смотри. Все условия там есть. Ты выполняешь те задания, которые я тебе даю. Как куратор курса, я тебе даю задание ну, это все написано ты выбрал этот курс выбор сделан сделан все угу. то есть у тебя у тебя ну как бы понимаешь ты можешь играть в то что ты не понимаешь этого я там где-то даже тебе сочувствую что да что ты не понимаешь этого не можешь понять но это долг ну тогда если человек не понимает надо ну как побега ну, Объяснять, ага. видимо, надо. Вот я объясняю, пытаюсь объяснить. Ты знаю, объясняешь не. после того, как человек ушел? Нет, смотри, там было все написано. Ты прочитал, ознакомился с семинаром, пять часов прослушал, написал тезисный план. Смотри, ты б... как его слушалось? Э, твое услышал? мнение таково, ну, то, что твое мнение такое, а, мое мнение такое. Я думаю, ты более чем <соценно> услышал, <соценно> в принципе. <соценно> Что, ну, что ты мне со вчерашнего дня писал мне? Давай в эфир, давай в эфир. Я ну. без эфира, типа грубо говоря, не самое. на связи не выйду. Когда я тебе предлагал, давай, брат, позвоню тебе, и мы ну, обговорим что-то да как. Но ты хотел, ну, публично. Я понимаю? Брат, да? давай. публичный человек. Смотри, по, по поводу договора давай еще раз проясню, а потом ты договоришь. Извини, пожалуйста. Тут, тут прямо расписано текстом, плюс это было проговорено на семинаре. Про марафон Пятый формат обучения. Подробности по пятому тарифному плану. 5000 рублей. Пропуск без уважительной причины, исключение из группы. Возвратов нет. Активировать по этим условиям данный тариф на первый курс можно единожды в жизни. Это то, что я тебе сказал, что права на возвращение у тебя уже нет. Вопросы можно задавать в любое время, ответы во время урока, в конце, после основного материала, если успеваем вписаться в тайминг 40 минут. Обучение идет со средней скоростью группы. На уроке дается два задания по курсу SEO и по презентациям. То есть задания тебе дают, не, не ты их сам выбираешь, тебе их дают. Ты с этим согласился, ты это выбрал, понимаешь? Дальше... Так если бы я был бы сразу не согласен, я бы тебе не писал бы тезис на отчет. Я бы сказал, ну, нет, ну, я ну, не буду ну, писать ну, ничего. Ну, все, так, значит, согласился. Значит, я тебе согласился, написал? Значит, ты пункт, слышишь, нет? Как, значит, пункт, который звучит, как на уроке дается два задания по курсу SEO и по презентациям, он на тебя действует. ты, ты слышишь, нет? А. Я тебе написал то, что ты вот сказал задание тезисно написать. Я тебе не писал, ну, типа, вот, далее, я не буду писать. Далее, и так далее, далее, далее, далее, брат. Смотри, далее. А, уроки проводятся на публичной основе. Участников видно, камера должна работать. Если вы не снимаетесь с религиозным соображением и только по ним допустимо закрыть часть лица черными очками, головным убором, пышным шарфом и так далее. Имена реальные. Необходимо делать одну презентацию до объяснения сути продуктов в сутки и записать себя либо на камеру, либо на диктофон. Собеседника записывать не нужно. То есть это условие. Дальше. Если вы изначально приводите друга, который оплатил любой тариф, стоимость курса уменьшается для вас. 1500. А, это да, я это говорю. Я прекрасно. же читаю. Не, не, давай озвучим, потому что мы с тобой сейчас создаем контент. Люди будут слушать, разбираться. Все, потому что подумают еще, что я не прав в чем-то, я там то а, ты думаешь, кеда, что, кеда, что я не прав в чем-то? Ну, конечно. То есть тут уже становится очевидно, кто не прав. А, все остальные. Ну это свое мнение пусть будет. Тогда пусть да, люди это, знают. Да, я, да протеста... И тогда пусть люди знают. Если, типа, а, то, можно, я, что, можно если я человек эти... ну, если ну, человек ну, допустим пожалуйста хочет по своему что-то все... делать по своему ну, ну, делать ну, да, да, допустим да, да. если есть там а, какие-то продажи и так далее если хочет продвинуть у человека не получится почему вот ты сейчас клевещешь, это жесткая клевета ты наговариваешь ничего подобного нет смотри ты мне я когда вот задал вопрос этот ты говоришь, да, параллельно. Я в, этой, параллельно, в этом, да, в этом да, чате да, я ну, уже ушел, ну, вышел с этого чата, конечно. Мы ну, вот твои типа, проблемы типа, что и прочитать. Ты, что ты вышел. Ты все это исключен, ты действительно не можешь туда зайти, ты исключен. Я так. сам ушел добровольно. Ну, меня никто смотри, не исключал. А, ты мог это сделать... Сулейман, просто, у меня ну, мнение угодно, остается смотри. таким же. Я сам ушел. Ты, никто ты меня мог, не исключал. Ты мог уйти каким угодно, угодно мне... образом ты мог ты мог уйти любым ну Руслан, образом да я договорю пожалуйста а потом соответственно ты скажешь ты мог уйти любым образом а, ты выбрал способ каким ты уйдешь и вот поскольку ты ушел именно таким образом как бы вокруг тебя возник определенный вакуум непонятная ситуация ты кнопкой ошибся еще что- то и соответственно мы ну то есть я конкретно я ни с кем не посоветовавшись, потому что мне не нужно, как руководителю курса, ни с кем советоваться. Я принял решение. Человек пропускает отчеты, человек пропускает занятия, человек не участвует и не, и не дает то, что должен. Я его исключаю, поэтому ты исключен. То есть статус у тебя такой именно, исключен. Не бывает такого, сам ушел, еще что-то. То есть ты не справился, я не видел там ни одного, то есть никаких усилий. И ты, когда уходил, ты мог это сделать, грубо говоря, красиво. Вот у нас есть яркий пример, брат Муса, который действительно ушел сам. Да, у него все равно нет возможности вернуться. Ну, по крайней мере, формально нет такой возможности. Только на платные курсы. В твоем же случае, ну, как бы, все произошло несколько иначе. Ты видел, ты мог видеть все записи, как брат Муса уходил, наш казанский брат, как он уходил. То есть он сказал в итоге... Ребята, это не мое, я хочу работать руками. То есть я говорю, все-таки деградация получается, дегенерация. Он, ну, понимаешь, то есть вот так вот могло быть. А по факту, по факту, у тебя произошло даже не так. То есть для него это было все очень тяжело принять, принять такое решение. А ты решил сделать его себе легким. Но теперь ты вот здесь сидишь и пытаешься выкрутить свою правду. Вот такой ты человек и такой ты деловой партнер, теперь всем будет очевидно. Теперь тебе слово, пожалуйста, я тебя внимательно слушаю. тебя слышно но не видно Включи, пожалуйста камеру все я тут смотри вот то что ты даже только что даже сделал это я не знаю как это назвать ты ни, никого не хочешь там я не знаю чтоб тебе что-то говорили наверное зачем говорю, сейчас выключил видео? У тебя есть что, по сути, сказать, ответить нет. на мою реплику. Зачем информацию? ты выключил видео сейчас? Ты постоянно меня перебивал, и поэтому я а выключил, ты потому что перебивал. я модерирую. А когда потому, ты что перебивал, я модерирую, ты получаешь Я понял. Сделал. У тебя, у тебя чувство так то, у тебя тоже нет. Поэтому опять послушай меня, пожалуйста. Смотри еще раз. Вот результат. Человек взял и просто сейчас психанул и вышел. То есть я уже ничего не нажимал, я не удалял его, просто он психанул и вышел. Э, как говорится, чья правда взяла. Что, то есть кто кого исключил. Чуть-чуть подожду, потому что бывает такое, что у людей. Ну, а поднимает руку. Хорошо. Может быть не психанул, может я сейчас наговорил. Так. Не-не, я вылетел. Спасибо, что а, э, а за подумал, моей брат, спиной поговорил. Я думал, ты психанул, брат. Прости, Субима. пожалуйста. Судима, брат, то, что за моей спиной Ой. хорошо говоришь. Я думал, психанул, просто вполне логично было. Я очень сильно надеюсь, что ты за моей спиной хорошо говоришь. Я говорю я говорю то, что есть. Но ну, сейчас, это... видимо, я ошибся. Ну, иншаллах, ошибся. Но ты же не признаешь свои ошибки, так ведь? Почему? Я столько, только что признал, ты что, не, не видишь, что ли? То есть, бери, то есть мы, говорим про тебя. Мы, говорим, мы говорим про тебя и про твое исключение, твои долги. И то, какой у тебя деловой имидж сейчас и какой он будет в дальнейшем, как будет развиваться. То есть, если ты останешься с нами, с умом и прогресс в целом, то ты как-то сможешь с нами взаимодействовать и показывать, вот, ребята, у меня вот это произошло, я цели поставил, я там что-то улучшился, я прокачался, я вот, ну, ну, как бы, я качаю, я стараюсь вот свои какие-то негативные моменты, я стараюсь исправлять. То есть, вот, да, я, То есть, если ты скажешь, не, ребят, короче, вы все там ложовщики, все, все неправильно, Сулейман не прав, все неправы, тоже твое право. Ну, как бы это останется, это останется, ну, понимаешь, что конечно, ты мое то, право. Как, то, как сегодня происходило. Это ты думаешь и... то, что ты прав, а я думаю, ну, то, что я прав. У всех своя правда. Ну, истина, как говорится, одна, даже. Истина такая, что ты исключен, исключен с долгами. Аргументах серьезных, А обратно, вот теперь ты, ты не, тоже обратно обратно говоришь. Ну, смотри. А... Да нету других я вариантов. Говорю, потому, у тебя то, я говорю, что я прав, то что. А ты говоришь, то что ты прав. Да, так пожалуйста. да пожалуйста, говори все, что угодно. Ну, вот. я, я на тебя. Вот все. Ты... Я тебе я, не я говорю. Тебя. Я тебе я говорю тебя. то, что я Нет. на тебя рассчитывать каким-то образом серьезным. Ну уже вероятно не буду. Ну и все я... остальные я им тоже раздам. Заимно, Сулейман. Да, меня прекрасно, брат. прекрасно, прекрасно. Вот скажи, пожалуйста, вот ты в большом городе живешь? Достаточно в большом. Ну, вот вообще, в принципе, у вас, э, как бы, как бы ты ходишь на какие-то деловые мероприятия, еще что-то? Тебя часто встречают люди? Э, насчет чего именно? Деловые мероприятия. Ты вращаешься в какой-то деловой тусовке, я не знаю, то есть деловой комьюнити. каким-то образом. Ты входишь в него? А, не могу сказать деловой. Ну, братья, у, вас, братья, у вас вообще как какие-то... Ну, братья, я понял. А деловые какие-то вообще круги, мероприятия в городе у вас, выставки, конференции проводятся? Ну, в принципе, да. А, ну, много там. Кто последний, какой спикер приезжал? То есть, что было интересного крутого? Блин, знаешь, я не хожу, но я вижу постоянные рекламы, и братья тоже ходят. В принципе. Ага. А что не ходишь? Кто интересно? Просто интересно, просто интересно. Почему не ходишь? Ну, так вот получается свои дела, так скажем. Не получается, короче. Нет, вот так вот получается, говорю, то, что свои, своих дел много. Ну, не получается, короче, ходить. Не то, чтобы по найму, а ну, по, грубо говоря, по своим делам работе нет нет смотри то что там работа свои дела это все понятно я говорю что ну не получается просто мероприятия эти посещать деловые правильно ну да да, да. времени нет я постоянно на работе у меня нету продавца консультанта и так далее продавца консультанта да а у тебя в смысле какая точка ты что-то продаешь да, да да да но это розница ну если люди хотят оптом из других городов и оптом тоже Ну, слушай ну с розницей наверное ты может быть более-менее какой-то надежный пацан да то есть ну вот знаю. <связываем> <связываем> ну, это <связываем> то есть твое мнение будет с такими с такими вихляниями с такими сейчас, раскладами ты сейчас с такой, пытаешься такой как ну, нет, я не укусить я просто пытаюсь как то ну <связываем> вот и все <связываем> а чем занимаешься ты какое направление Мы с тобой уже ну, проговорили. Ну, себя, отрекламируй. Не и хочу я рекламировать. Ты, вещь, ты а почему, в чем сложность? Ну, вот так вот. Брат, а расскажи, пожалуйста, мы городе? с тобой уже поговорили. В каком городе у тебя бизнес? Нет, мы с тобой поговорили а? уже. Ну, у меня к тебе конкретный вопрос. В каком городе у тебя бизнес? Я не хочу отвечать, мусульман. Ну, зачем ты Все, мне этого даже? достаточно, я это и хотел услышать, что ты не хочешь говорить ни в каком городе, ни чем ты занимаешься, потому что тебе уже стремно. Ну, Руслан, Джазак Лахарина, что ты был самому, ага. если у тебя какие-то контраргументы появятся, ты захочешь по... Ну, то есть тебе ты... вот будет неудовлетворенность. Можешь писать в комментах Я постами, которые будут. Я удовлетворен которые... во всем. Которые будут про тебя, ты можешь писать про них вот, вот угу. все, что уходишь. Я все, что удовлетворен уходишь. во всем. Ну, но ну, отлично. Ну. Просто тоже надо людей ну, прислушиваться, грубо говоря. Ну, да, да, да. Конечно, они они, они гнуть свою линию и как, так далее. Как кстати, как, кстати, чувствуешь себя, когда долги возникли? <связь> Я не считаю то, что за мной какие-то долги. <связь> Я... <связь> а чувствуешь что? Что именно чувствую? Ну, чувствуешь что? Вот у тебя долги. Вот, По поводу чего? Ну, как бы, вот, например, ты считаешь, что у тебя нет. А есть какое-то ощущение на, на душе? Ну, может быть, что ты в чем-то сомневаешься, может действительно нету такого. Нет, нет, реля все нормально. Я, ну, типа, все, брат Джизак Аллахерин, тебе всего доброго, да, вот. А ты не хочешь, брата послушать? А я его сейчас. Я его сейчас послушаю, конечно. Спасибо тебе. Давай, ассаляму алейкум. Ассаламу алейкум. Доброе утро. Я что хотел сказать, просто я думал, что брат Нурислам в седьмом часу утра доказывает, что там ну, формулировка отчислили или сам ушел. Просто брат не потерял по сути денег. Я про то, что он ну, как в плане бизнеса своего же, там столько информации в этой группе, он мог, там даже мар про маркетплейсы есть, если про опыт разговариваем, как да это понятно, брат. Нет, это... в любом из просто тут ну, ничего обсуждать. Просто, брат, были не вопросы, недопонимания. Я просто понял то, что он людей привел, поэтому неловко не было то, что отчислен... ему неловко и это это эта неловкость это ключ вот того, чтобы он понял, что такое деградация в деловом плане. Есть, да, я, я просто не... не мог понять, почему не хот... из ней ага. Да, договори, -да, брат. Я просто не мог понять, почему, ну, зачем он просто сидит и, ну, типа, грубо говоря, качает. А просто я понял, то, что у него здесь друзья, братья. Поэтому так. И этот, ну, в плане своего магазина он мог прокачать уйму. Но если, ну, грубо говоря, ты хочешь индивидуально, если бы мы не были такими бичами, взяли бы за 200 там чем-то курс. Ну, просто если участвовать... Ну, это так своими. Брат, мы и не бичи, мы просто... Вот, и я говорю, если у тебя своя точка, то это же много уровней разв развития есть а просто брат да. денег не потерял я уже объяснял он, что, что он просто смотри вот даже если бы он просто потренился делать эти гуманитарные задания у него с продажами совершенно по-другому пошло делал бы техничку он бы ассортимент пересмотрел да много всяких польз бы взял но вот его текущая позиция которая сейчас прозвучала она не позволяет ему каким-то образом ну, развиваться сейчас То есть он говорит я буду развивать свое ну я не думаю, что он. Ну, прям каких-то гениальных. То есть. Если нет экосистемы, если ты сам в своей каши варишься, ну ты помнишь, что происходит. Ничего не происходит. Поэтому. Так к я и был уверен. Я просто то, что он. Такой пацан, он всегда до, ну, до Талова прет, грубо говоря, как танк. Я говорю, ну, ну, то, что здесь он ну, справится поэтому я спокойно гарантировал ему возврат средств. Типа без проблем, потому что ну, знаю. Я, брат, я не знал про эти возвраты средств. Нет, там. это ничего. Это это ты, моя Ты кому-то что-то. Моя... Кому -то что -то. Я тебе, брат, рекомендую проконсультироваться со знающими людьми. Мог ли ты гарантировать возврат средств, да, это... если в условиях договора его не было возврата то есть ну как бы или надо было как-то там по-другому нет, ну, нет, нет в этом проблем нет и наоборот ну типа мучать. Ну, я просто был ну, уверен что это... человек справится ну типа там а в свой в ты следующий бизнеса... раз пожалуйста да ты следующий раз пожалуйста мне говори если кому-то пообещаешь вернуть средства почему потому что ну как бы я бы тебе сказал ни в коем случае ни в коем случае, потому что раз он тебе такое условие поставил или тебе пришлось пойти на такое условие, это дало основу для его деградации. То есть в дальнейшем, вот то, что у него произошло, деградация мотивации, то есть он, у него мотивация появилась, а потом распалась засчитанная, там, не знаю, может быть, часы или там, дни, в общем, очень быстро. Вот этого бы не было, если бы он понимал, что вот он платит и дальше нужно вытащить за эти деньги все из курса у него ну как бы да, не да, было да такого. Все прав, а я сейчас... сам гарантирую я сам гарантирую да поэтому я сам Ну да, то есть ты на самом деле как бы, помог ему немножко разрушить свою мотивацию ну ладно это это так смотри он все-таки сам за себя отвечает ты сам за себя да то есть ты хотел как лучше а он соответственно ну как бы ему ему надо было задумываться о том хочет он развиваться или нет вот а то что то что брат там ну ты же знаешь да это положение касательно того, что работа является эквивалентом валюты. То есть, если человек, ну, то есть, грубо говоря, я с тобой могу договориться, например, на какую-то работу за деньги, то есть, например, могу купить у тебя какой-нибудь антиквариат и дать тебе денег. Могу отработать. То есть, сделать это работой. А как мы это договоримся? Это, ну, не по рынку, это как мы договоримся. То есть, вот у меня есть определенное количество работы. И у каждого человека своя стоимость. Да? То есть, и поэтому, соответственно, он не понимает шариатского основания о том, что у него возникли обязательства после этого, и реально возникли долги. А сейчас такая ситуация, что он реально не сможет их отдать. При всем желании, ему надо просто реально, то есть, то, как он разговаривает со мной, ну, немножко так, на повышенных, да, то есть, ну, пытаясь ставить как минимум на равных, да, то есть, или даже чуть выше себя, да, то есть как-то вот меня там продавить, да, то есть какие-то свои вещи такие, да, ну, ну хорошо, ну не сработало, потому что в итоге он остался. Шаряцкие долги остались. Это брат очень. В любом рассказ. случае, извини, брат, перебью, ты о нем плохого не думаешь, так-то очень Я, брат, смотри, в плане mm -hmm. личном я вижу, что брат э, как соответствует своему имени полностью, да, мур Ислам. Я это вижу. Я вижу, что в деловом плане ему еще развиваться, развиваться, пахать, пахать. Нам тоже с тобой развиваться и пахать. Ну там, может быть, мне чуть побольше, тебе чуть поменьше, ты ближе к цели, дальше. Может быть так, аль хан Да, то есть может еще как-то, да. То есть у каждого свои приоритеты. У меня приоритет, ну ты знаешь какой, диабет, вы да. не сдохнуть. Потому что если я умру, если я буду умирать у вас на глазах медленно, то все будет рассыпаться. Поэтому для меня как бы ресурс э, здоровья на первом месте, а что, все, все остальное как бы оно более-менее у меня как-то есть. Но оно будет незачем, если я сдохну. А, так вот. Надо, чтобы кто-то из твоих родных, там, ну, не приведя Аллах, грубо говоря, что в группу хотя бы написали: там приезжайте на Джаназу, там хотя бы, ну, ну. мы же, мусульмане, об этом спокойно должны говорить, но, ну, иншала вылечишься. Пусть Аллах блядь. Ну да, вот. Не, хорошо, нормально. хорошо. Да, то есть я в плане личном, я не делаю про него выводов там, да, каких-то там в личном плане. Наоборот, ну, мне кажется, он вполне нормальный такой пацан. Но в плане деловом, в плане там каких-то шариатских вещей, как бы хотя бы чувствовать, да, там, каких то сдел, сделку чувствовать, понимать, что такое договор, что такое оплата, долги и так далее. Ну, ну видимо, не было такого образования. И Тут просто плохо. полемика, просто полемика к тому, я вышел из группы сам или меня очистили ну это же как ну не то что гордость ну, просто когда забить уже и все ну вышел из группы сам но очистили например тебя после этого то есть, ну это да. не важно да, да. просто я выступил как демотиватор и тут я виноват и... ну ты сдел... немножко вложил то есть на самом деле каждый деградирует сам брат у каждого перед Аллахом своя ответственность не то есть как бы ты за него в полной мере ответственность не несешь ты просто вот сделал неправильно это как mm -hmm. бы, ну, то есть, э, ну, скажем так, больше так не делай. Потому что это дает потом человеку повод думать о том, что не он виноват в своих там каких-то горях. Да, да, понял. Я уже, наверное, переговорил чуть-чуть. Мне надо там. Короче, надо. понял, понял, брат. Все, доброе утро. Слушай, да, утро, <свят> да, да, я сейчас побегу, у меня пробежечка. пока еще сахар опять не начал падать, надо что-то сделать, чтобы, чтобы лечить диабет. А мотору а мотору, вот... мотор, наверное, сложно будет, ну типа не спал и что, побежишь, это же вообще там. Не, я отдыхал, я я, я, я, отдыхал, я, то есть я прикорнул, так немножко, то есть мне меня... То есть у меня весь вечер я пытался с ним там на диалог выйти с Нуриславом. Просто по причине того, что я немножко пропустил разговение, там, не получилось вовремя. Когда пропускаешь, прям вообще жестко начинает все прыгать, потому что организм такой, он, он понимает, когда должно быть разговение. Ты чуть пропускаешь, ты берешь что-то, ешь, у тебя инсулин в одну сторону, сахар резко в другую сторону. Ну, то есть у -у -у. Вот, такие вот такие вот моменты происходят просто там. И... У меня сначала скакнуло вниз, потом резко скакнуло вверх, то есть когда много сахара там, ну как бы хочется это изолировать в виде, ну то есть стабильной, то есть если ты вскочишь, начнешь день, ну то есть как бы вот эти вот куча всяких регуляторов, урав... угу. уравновес... уравновешивателей в организме, они в итоге приводят к тому, что ну… Тебе становится все равно плохо. То есть он у тебя, то есть, все равно ты какую-то либо слабость ловишь, либо там что-то еще. То есть, и, то есть, я как бы там что-то у нас с ним переписка, переписка. Я сижу в машине, реально бледного ловлю, даже темного уже, а, как бы дома еды нету, но и я при этом уже сытый, но еды нету. Я понимаю, что если я сейчас что-то не возьму, то все. Я вот возле шаурмы я говорю, давай прямо сейчас в эфир выползем он такой, типа, ну, типа, нет, я не хочу, не знаю. Ну, что-то что такое там. Ну, я не mm. буду сейчас дословно открывать, потому что это уже не прием, уже будет некорректно, да. А, и, то есть, ну, в общем, что-то что-то не получилось. Я такой думаю, то есть, я, меня сейчас реально вырубит, если я что-то еще протяну. Я встаю, иду за Шурумой, мне пишет, все, давай в эфир. Я думаю, е-мое, я когда сидел, то есть, мне, мне, у меня, когда я встаю, у меня сразу давление вниз, то есть, у меня еще и этот я гипотоник, то есть давление постоянно пониженное, mm. если еще и сахар низкий, то есть, ну, вообще все плохо. Ладно, да, что-то я Да нет, нет, зачем, а, чтобы знали? Я хотя бы сейчас понимаю то, что вот этот, ну, редко как тебя найти можно, ты там сейчас только движух, еще и болезнь, это супернало, ужас. Начинать. Диабет это, это тренер, это тренер брат. Я ну я группа, я же говорю просто то, что я сладкое на самом люблю, типа и так вот как напоминание Хотя у меня дед там болел, надо точно сходить проверить, Да, да, да. Если дед болел, это особенно. У тебя еще тестостерон большой, да, брат? Все, я этот ухожу. Тестостерон. У тебя у да, тебя да, да, большой. Тестостерон. Да, ну то есть все все проблемы сразу, все все есть, как бы. Понял, брат. Лаяко, брат. Какой-то